Автозапуск для терминала Quick. Здравствуйте всем! С вами Максим Пистолетов. Сегодня хочу вам презентовать робота, который умеет автоматически запускать терминал Quick. Для чего это нужно? Очень часто возникает момент, когда Quick отвалился, а у вас открыта позиция, и вот вот выйдет статистика. И в этот момент терять драгоценные секунды, вводя логин и пароль, который иногда бывает длинный. Неудобный и люди ошибаются это не позволить на роскошь. Поэтому данный робот будет весьма полезен для всех трейдеров. Этот урок презентации также является видеоинструкцией по установке робота автозапуска в терминал Quick. Как заказать данного робота? Зайдите на нашем сайте в разделе демо, и здесь увидите 4 формы. Первая форма чтобы заказать демо-версии роботов для терминала Quick. Вторая форма. Для заказа демо-версии роботов для терминала MetaTrader 5. Слева также есть список роботов, которые представлены. И форма номер 3. Это автозапуск Quick и настройки трейдера вы получите дополнительно. Получите письмо, где будут все указаны ссылки. Указывайте ваш e-mail, указывайте ваше имя, ставите галочку и нажимаете заказать. После подтверждения вам на почту придет письмо, где будут все видео инструкции и ссылки, откуда этого робота скачать. Не забывайте, что на главной странице у нас всегда есть запись на ближайший вебинар. Вот здесь вы видите краткий анонс и время. Кликайте прямо на баннер и попадайте на страницу, где вы всегда сможете посмотреть краткий план вебинара и записаться, заполнив форму, на ближайший бесплатный вебинар. Приходите, буду рад пообщаться с вами вживую. И ответить на все интересующие вас вопросы. После того, как вы заполните форму на нашем сайте и получите письмо с ссылками, вы сможете по данной ссылке скачать файл вот такого вида. StartQuick.exe. Это .exe файл. Вам нужно его поместить в папку, где находится терминал Quick. Вот у нас значок терминала Quick. Правой клавишей мыши кликаем. Здесь есть такое расположение файла. Здесь находятся все файлы для терминала Quick, И вот сюда нужно вот этот файл .exe перенести. Вот в эту папку. После этого вы его запускаете. Это самораспаковывающийся архив. Вам нужно нажать «Извлечь». И все необходимые файлы будут сюда записаны. Это необходимые библиотеки. И два файла, которые вас будут интересовать. Это стартер Quick КВИК-6». И StarterQuick7 написан на языке Lua. Если у вас будут проблемы какие-то со распаковкой, вы можете этот .exe файл распаковать в другом месте и все полученные файлы вот прям так, так же поместить в данную директорию. Почему здесь два файла? Первый файл StarterQuick6 нужно запускать для шестой версии и первых версий седьмой, седьмого терминала Quick. Но в последних версиях там немножко изменилась форма ввода в окно логина и пароля. Поэтому нужно использовать седьмую версию. Вот этот файл второй используйте. Это вот в текущих последних обновленных версиях седьмой версии терминала Quick. Большинство брокеров уже на нее перешли. Что вы делаете дальше? Запускайте терминал Quick. У вас появляется окно, куда нужно вводить, вводить ваш логин и ваш пароль. Появилась хорошая клавиша ⁇ Запомнить меня ⁇ но пароль терминал Quick не вводит автоматически. Также если у вас есть какие-то двухфакторные аутентификации, то мы рекомендуем отключать их. Возможно это в какой-то мере снижает безопасность. Но для трейдера, который хочет всегда быстро запустить терминал Quick, рекомендуем от аутентификации отказаться. Потому что на этом можно потерять гораздо больше денег чем вероятность того, что кто-то взломает ваши ключи и подключится к терминалу Quick. Чтобы нам вот не вводить все эти логины и пароли, чтобы все это было автоматически, делаем отмену. Заходим в сервисы Lua скрипты и нажимаем добавить. Здесь вам необходимо найти, где у вас находится ваш терминал Quick. И здесь вы увидите Lua файлы. Вам нужно выбрать либо стартер Quick 6, либо стартер Quick 7. Как мы уже сказали, в последних версиях работает именно вот этот файл. Нажимаете его открыть. Он появляется в этом окне, и теперь вы его просто запускаете. Все, этот робот у вас должен быть запущен всегда. Закрываете окно и забывайте про данный файл. Теперь можете терминал Quick закрыть. И в папке, куда вы поместили робот, надо его найти. Вот этот .exe файл уже можно удалить. Он вам не потребуется. Открыть тот робот, который вы будете использовать. Скорее всего, если у вас последняя версия, то это Starter Quick 7. Правой клавишей мыши открывайте его в любом текстовом редакторе. Например, в блокноте. И вам здесь нужно ввести ваш логин и ваш пароль. Вот так же в кавычках вместо логина, который забит мой, и пароля моего пароля вам нужно забить свой логин и свой пароль единственный недостаток что ваш логин пароль находится в открытом доступе но вам достаточно использовать две вещи использовать какой-то хотя бы базовый бесплатный антивирус лучше платный и блокировать компьютер не допускать компьютеру посторонних людей просто на компьютер установить пароль не оставляйте без присмотра запущенный квик и компьютер и проблем у вас не возникнет. После того, как логин, пароль вставили, файл сохраняете, закрываете. И теперь мы проделаем следующую процедуру. Еще раз запускаем терминал Quick. Робот в течение 2-3 секунд подставит логин и пароль, и терминал у вас запустится. И, кстати, обратите внимание, новая интересная фишка, что Quick научился автоматически заменять старый инструмент, который истекает срок обращения новыми. Нажимаете «Да», и вот он предлагает, что бренд седьмого месяца на восьмой переходит, и евро переходит. Нужно заменить. Заменить, и ваши старые инструменты автоматически перейдут на новые. Очень удобная фишка, которая уже давно реализована в зарубежных, терминалах типа NinjaTrader и так далее. С данным роботом теперь вы не будете терять драгоценные секунды на запуск. После этого Quick закрываете. Еще раз проверяем. У вас отвалилось соединение. Вы просто кликаете на запуск терминала Quick. И он у вас автоматически загружается. Вводится ваш логин и пароль. Естественно робот вводит его без ошибок. И вы уже можете приступить к торговле и работать с вашими позициями. Если вы раньше уже заказывали данную версию автозапуска, и она вдруг перестала у вас работать, то напишите нам на почту ру или заново заполните форму и закажите автозапуск, и вы получите необходимые инструкции, или мы вам вышлем обратным письмом данного робота. Робот абсолютно бесплатный. Мы видели подобные копии данного нашего робота, которые продают на некоторых сайтах. На некотором сайте мы увидели интересную информацию, что нашего робота, который у нас скачали, предлагают бесплатно, но запрещают всем его распространять. Вот и такие бывают казусы, что берут то, что бесплатно у нас и запрещают нам же его распространять и реализовывать. Поэтому, если вы где-то скачали нашего робота, он не работает, заходите на наш сайт, у нас версия обновленная, мы следим за изменением терминала Quick и вовремя Стараемся обновлять всех наших роботов, чтобы они, имели, чтобы они были актуальны и работали. Я благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить нам лайки. Заходите, записывайтесь на нашем сайте, на наши бесплатные вебинары. Приходите, пообщаемся, буду рад вас видеть. До новых встреч!